Привет! Опять мой балкончик. Смотрю в сторону моря, закат над Балтийским морем. Осталось всего пару недель, 15 дней до весны. Так хочется тепло. <кх> в этом году у нас зима выдалась, ну, бесснежная. Январь, февраль, нет снега, в декабре было чуточку. Ну что ж, может быть, повезет в будущем году. А вообще-то хочется тепла, просто тепла, глюта, теплого моря и солнца. Оно у нас так редко здесь появляется, но сегодня есть закат. Нет сплошной облачности. И это приятно, это хорошо. Это дает надежду, что все в жизни меняется, все изменится. Закончится ужасная война. Никому не нужная. Ну да, есть такая пословица. Как там баре дерутся а чупы трещат у простого народа вот и так оно и получается да надо все-таки сходить к морю полюбоваться показать себе на память и всем кто заглянет в гости как оно стало выглядеть ой как расплывается закат боже как прекрасно в природе может быть. Сплошное наслаждение. Да. Говорить особенно нечего. Как-то грустно. Да, и придавили всякие болячки. Но сегодня просто не могла не выйти, не посмотреть на закат, не полюбоваться на него. Такую красоту жизни. Хочется видеть всегда. Всем доброго настроения и радости. Удачи. Пока.